на стрельбище постреляемся там народа вайвай -вай. за вертушкой все прыгают поставим а я крик крик по пешок вверху лази Прыгай сюда если что вагнер Фигаси там ваша что ли? Да. Четырехколесный велосипед есть. Пойдем заберем у того чего вертушка. Она ему видимо не нужна, он что-то не хочет на ней летать. Либо его заправляет. На крыше. А, а, Вообще опоздал. Собака ты злого. Напомнил, понял, что мы по его душе, да? А, не, смотри. Пойдем. Перестреливать с кем-то в доме да, напротив да. И, и тут, и, и тут Не, их двое здесь, двое Один в большом домике Веду преследование Ой, oh, не перестрелял Они на бота зародились Че ругается Халло, Вот ты орешь я не понимаю что он говорит а ты ему скажи не арий. я даже не знаю на каком языке мне говорит просто скажи ему не ори вон, человек. вон смотри челик на дороге скуби-ду <свес> я, я делал отвлекающий маневр О, чё. Чё, как сам? У нас мясника убили здесь только что даже сходить на огонь. Скорочки позабираем. Без мозгов, классно. Он сам, Спасибо. При... он сам на прицел бежал я даже прицел не двигал я просто прямо стрелял а он сам на прицел забегал все теперь можно и здесь человек. прыгнули не спрыгнули да с вертолета Ай, хорош. Ты мне на башку его скинул. Смотрите, что БКшка делает, ошалели. Ветерок Снайпер У тебя откуда-то откуда информация была, что БКшка хорошо стреляет? Блин, сюда еще скинь нормальный с мушкой. Вообще имба. Здесь еще где-то вертушка. Есть что на крыше. Предлагаю падать. вертушки забирать и просто их разбивать. На крышу падай. Уходи. Внутрь зашел. Я один. Я уверту... Ой, эту машину почти разбила. У нас там сзади еще челы с да Да, да, я знаю. Там еще два. Этот... Еще один. Один. Наверху. Один, ты никто семь. Через ник... Кидываем? Кидаем. Да. И там сверху стреля... стреляет стрелок. Он наверху где-то должен быть тут еще один может он есть? нет он вот это он да был шутник там в дом в дом да чел здесь вижу на канатке лод спал о господи, там сидит какой-то. Ноки странник а он сюда дрон летит к тебе. Вот хорошо, что ко мне. Ну блин, я в него стреляю, стреляю. А там же еще один был. Ни одного. Я пыталась его, пока он этих, ну нокнутый типа был от зоны. Думаю, сейчас будет халявный кил. Смотрю, все Не. нету. Ник... так ну как где? дом убежал пойду берут ну ⁇ -мо ⁇ Мики Мики Мики я что только подошел кого не заметил